Здравствуйте, уважаемые подписчики! Кто не подписался, пожалуйста, подпишитесь, мне есть с чем с вами поделиться. Поделиться – это не учить, это поделиться возможностями что-либо сделать себе в пользу или людям помочь. Я же много лет говорю, вы мне не верьте, развивайте свои способности. Потому что развив свои способности, вам не надо верить. Вы видите, кто о чем с вами говорит. Я вам сейчас покажу видео, где, используя способности, можно видеть, где какие точки у человека Активированы Активированы не в том случае, когда есть проблемы Проблемы, связанные с, в основном с нашими житейскими особенностями Эмоциями, хотелками и так далее Помочь человеку довольно-таки просто, если знать, что это есть возможность И видеть, видеть точки, видеть, чувствовать их Видеть можно тремя способами Пальцами, эмпатией и внутренним зрением Пальцами, это теми лучики, которые с пальцев вы ведете еще чувствуете будет чувствовать активированное то есть выбросы тех или иных негативных энергий от результат того что где-то по жизни были негативы от хотелок, желаний магии на вас записаны на полях и сейчас проектируется, делают вам плохо или делают плохо тем людям у которых вы видите что есть проблемы и не надо никому ходить можете проверить свои способности прямо у экрана сейчас сейчас я покажу видимо оно одноминутное если убрать приветствие это будет 40-30 секундное где вы можете посмотреть где я говорю вот пожалуйста работает Посмотри, а чем, чем посмотреть вот кончиками пальцев посмотреть а действительно что вы чувствуете что-то чувствуется ходит тепло в том месте вибрации или может быть даже видите глазами людей на мои пальцы. Людей способных сейчас очень много. В последние времена очень много способных. Чем они в последние времена отличаются? Все думают, что вот будет плохо то, будет плохо то это. В Библии сказано два варианта. Хорошее и плохое. Через трагедии или же через увеличение способных людей, способности в людях. Сейчас способных очень-очень много. Это дает возможность миру уцелеть, потому что люди начнут совсем по-другому относиться к миру, к людям, к самому себе. Итак, вы пробуете свои способности. Очень часто способные люди видят деживю. То есть для всех деживю кусочки будущего закрыты. А для вас они открыты. У кого длиннее, у кого короче. Но это такая особенность, которую Господь дает посмотреть, взглянуть в будущее, которое никто не знает. Будущее вас, будущее ваших знакомых, друзей, может быть, просто случайных людей. Или вы оказываетесь где-то... Будущем, потом смотрите, о, да, идете по улице, будет то-то. Узнаете то дежурь, которое вы видели. Вот это одна из особенностей способных людей. Итак, смотрите глазами или ведете луччиками из ваших пальцев, то есть кончиками пальцев. Часто бывает указательный палец развит. И смотрите, что у вас получается в результате просмотра этого видео. Способные хотите развить? Приходите на семинары где вы разовете способности, чувствительность пальцев, эмпатию и внутреннее зрение. Разобьете, развить можно только то, что у вас заложено, а не что выдано или кто-то может у вас вложить. Это не серьезно. Отнесемся к этому вопросу по-серьезному и получим серьезные результаты. До встречи на семинарах. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Кто не подписался, подпишитесь. Мне есть о чем вам рассказать. чем с вами поделиться. Поделиться это да не значит учить, а подсказать, чтобы вы этим себе во благо, людям в пользу. Итак, обращаю внимание, есть известное выражение, что он считал Господь на руке человека, по делам его. Не надо ничего выдумывать, гадать и все остальное. Надо развивать чувствительные пальцы, эмпатию или внутреннее зрение. И обратите внимание, идем по краям пальцем, вот, гудит, поет. Вот гудит, поет Вот гудит, поет, если вы курите Или у вас такая другая зависимость вот здесь будет петь Как вы на это воздействуете Берете Поет в ту сторону И в ту сторону ногтем Самое лучшее, если вы будете При этом говорить Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй чтобы избавиться от той навязчивости, которую вы имеете. Все просто и оригинально. Здоровья Божьего милости. До встречи в следующий раз.